Давайте представим, да, что Владимир Путин решился, да, двинул танки на Харьков, там, на Черкасы и куда-нибудь там еще взял Киев. И что в итоге? В итоге он там, положив тысячи жизней и потратив какие-нибудь миллиарды, да, устанавливает в Киеве как бы пророссийский режим, условно говоря, ставит Медведчука или какие там еще фамилии называла западная пресса. Этот режим выкачивая уже как Лукашенко или как казахи кредиты из России, остается абсолютно проукраинским, дерусификаторским, опять-таки, любое э, первое лицо Украины, даже поставленное Путиным через его танки, окажется таким же абсолютно русофобом и врагом России, каким является, еще раз скажу, тот же самый Лукашенко. И в этом проблема даже, ну вот, казалось бы, вот эта мечта Лимонова 90-х годов, русские войска пошли на алма берут Южную Сибирь, Это как было в январе. В итоге, да, они пошли на алма взяли Южную Сибирь и что? Купили режим Такаева и ушли, потому что утратила Россия вот этот внутренний как бы компас своей имперскости. Она помнит смутно, как динозавр, у которого нет мозга, да, но гигантское тело, что надо куда-то двигаться вперед. Она двигается, потом приходит в себя, ой, а куда я пришел? В этом беда. И вот да, вместо, вместо мозга у этого динозавра Владимир Путин, который шутит про любимую, да.